Здравствуйте. Сегодня я расскажу вам об Александре Митрошине, на которую завели дело о неуплате налогов. Точную сумму не помню, по-моему, 200 миллионов, если я не ошибаюсь. Но ну, если ошибаюсь, поправите меня в комментариях. Для тех, кто не знаком, Александра Митрошина – это достаточно знаменитый блогер. Она разными вещами занималась от преподавания, точнее от курсов по тому, какие надо делать упражнения для похудения. И сейчас на данный момент она уже не первый год занимается курсами по продвижению. В основном ее деятельность происходит сейчас в сети, которая признана экстремисткой. Но она также есть и ВКонтакте. Очень интересная личность, я даже ездила на форум, мне было интересно воочию на нее посмотреть. И давайте сегодня посмотрим более подробно. Итак, она человек янского дерева. И если вы обратите внимание, у нее везде стоит ян. Для тех, кто не знаком с Бадзе. Это ее карта рождения, на ее дату рождения. И вот все эти значки, они янские. Достаточно жесткий пробивной человек. И вообще люди дерева ян. У меня, кстати, скоро будет отдельное видео по этому знаку. И если вы человек дерева ян, то сможете себя лучше понять. И вот эти люди, они фактически несгибаемые их можно согнуть, но это какие-то очень сильные потрясения должны быть, и тогда человек прям ломается. То есть вот в этом плане у дерева Янского есть минус, и потом оно практически не восстанавливается. Но если мы с обычным деревом сравним, да, то есть оно покачивается от ветра, но если очень-очень сильный какой-то ураган, он его сломает, и все, дерево закончилось. Поэтому она, в принципе, демонстрирует себя как очень сильного человека, который выстоит и против хейта, и против каких-то других проблем. И очень много работает над собой. Насколько я знаю, она и к психологу вроде ходит, и спортом до сих пор занимается. Ну, то есть такой человек дисциплина. И в этом году ей... Присуждают неуплату налогов. А как я поняла, она занималась дроблением. Давайте посмотрим, у нее по деньгам интересная вещь. Это я все открыла на сайте Минли, но вы можете открыть ее карту на любом другом сайте БАЦИ. Итак, смотрите. У нее в году стоит такой же иероглиф, как она. То есть это ее Друзья. Для иероглифа янского дерева мы всегда от дня смотрим деньги это что? Это земля. Я даже вот специально у вас, ну, специально картинку эту оставила. Здесь тоже, да, тут написано богатство. И где мы видим землю то есть иероглиф коричневого цвета, мы видим землю в году. То есть, кто у нее сидит на деньгах? Друзья, не она, а друзья. И я так думаю, что нужно, если собирается притягивать ее за неуплату налогов, то нужно сначала трясти друзей. Ну, я думаю, что налоговая и без нас разберется. И что мы еще видим? Какие у нее деньги? Это быстрые деньги. То есть есть люди со стабильными деньгами. То есть это от тихой до забора, человек ходит на работу и постоянно стабильно получает зарплату. У нее же в карте это склонность к богатству, то есть урвал-сидим, урвал, сидим, да, то есть это либо проценты, допустим, человек получает проценты, да, но она в данном случае не проценты, она а, занимается продажей курсов, но периодически. Ну, возможно, у нее есть какая-то воронка, то есть постоянные дальше продажи идут. Я просто не знаю, курсов не покупала, не могу сказать. Но в целом у меня сложилось такое впечатление, что она периодически продает инсталогию, периодически там еще какие-то свои продукты. То есть это поступление сумм. И зачастую это такие, я их еще люблю называть, шальные деньги. да, Так проще понять, что это такое. И у нее, скорее всего... Слабая карта. Мне сложно сказать, потому что я не знаю ее часа рождения. Восстанавливать, честно говоря, мне в лоб. И давайте посмотрим, откуда у нее взялись в этом году проблемы. В слабой карте деньги не полезны. В слабой карте деньги сложно удержать. Ну и если вы посмотрите на то, как она ими распоряжается, то есть там какие-то дорогие сумки покупают летает на но ну, не то что не личный самолет а на вот индивидуальные полеты то есть не со всеми когда отдельный самолет я не говорю что это плохо то есть если у человека есть деньги почему бы их не тратить но это говорит о том что она не может удержать деньги. То есть людям со слабой картой сложнее. Они начинают раскидываться и то, и это покупать, и за очень большие суммы. Это просто как черта характера. И в целом, людям, которым не полезны деньги, отчасти хорошо, что эти деньги у друзей. Возможно, даже они реально на ее счетах там буквально чуть-чуть, а все деньги распределены по друзьям. Это помогает ей их больше сохранить. То есть здесь все Тактика прям подходящая под ее карту. Но когда не полезны деньги, с ними могут быть проблемы по судьбе. Здесь еще звезды власти есть. У нее фактически смешение правильной власти и седьмой убийца. Еще из проблем я вам сейчас покажу, что у нее тут стоит. Для тех, кто не знаком с китайской метафизикой, с китайской астрологией, просто принимайте за аксиома то, что я рассказываю. Скоро я подойду к более простым вещам. Просто в прошлый раз я Лерчик рассматривала с точки зрения символических звезд. Это слишком легко и уже, я думаю, не так интересно. Поэтому сегодня мы чуть-чуть глубже заходим. Смотрите, ее личный элемент. И рядышком он стоит с седьмым убийцей это экстремальная власть и что у них получается столкновение то есть личность сталкивается с властью что мы собственно и видим дальше у нее есть вот сейчас к легкому подхожу у нее есть звезда бедствий она сама по себе да ну то есть сама по себе это название понятно что оно приносит беды и она у нее стоит в секторе карьеры звезда бедствий считается от земной ветви в дне. Земная ветвь находится вот здесь, то есть у нее обезьяна. И для нее это лошадь. То есть лошадь это звезда бедствий в карьеру, встроенный уже при ее рождении бедствия. Но она не всегда может включаться. Я сейчас дальше не буду лезть в дебри. Кто у меня учился на базе уже видит, да, то есть она не всегда активна. Но, тем не менее, она есть в карте. То есть при определенных условиях она может включаться и приносить беды, связанные с ее карьерой. А давайте теперь посмотрим еще одну простую вещь. От года, ну, тоже символическую звезду возьмем, да, то есть от года собаки, если вы рождены в год собаки, у вас тоже в году будет стоять такой вот иероглиф. От года собаки у нее в карте символическая звезда, повешенный. Для года это обезьяна. Что это дает? Это относится как раз к юридической запутанности, к финансовым потерям. И вот помимо всего прочего. Неприятности должны быть и в карте, мы видим, у нее в карте есть, и входить в карту. И для тех, кто знает базы, вы уже видите, да, что происходит. Аж три грабителя богатства. Особенно в марте. В марте тут и в небесном столпе, и в земной ветви грабители богатства. Что такое грабитель богатства? Это когда кто-то хочет ваших денег. Но, конечно, тоже должно входить в карту. И мы, как видим, у Митрошиной даже по событиям видно, что оно все вошло в карту. У нас каждые 10 лет меняются события очень серьезно. А, не обязательно, не стоит думать, что если вы родились, там, к примеру, в 80-м году, значит у вас там в 90-м они будут меняться, потом там, дальше в 2000-м и так далее. Нет, это не так работает. А, десятилетки считаются не от даты рождения, там еще сначала детские такты идут. И вот у нее такт с 21-го года по 31-й год с грабителем богатства. То есть до 31 года постоянно кто-то будет хотеть ее денег, и у нее могут быть потери. Но здесь пришло усиление в 23 году, то есть в этом году кролика, грабитель богатства. И в марте еще грабитель богатства. Ну и собственно ее денег хочет получить налоговое. Вот такой небольшой разбор карты у нас с вами остается еще Блиновской. И если кто-то вам еще интересен, напишите в комментариях. Пишите, все ли вам понятно. Если непонятно, я буду доснимать отдельные видео. И я жду от вас лайков.